Еще один отбитый прикольчик какой-нибудь. вы с боем прорвались на саму базу, то вас ждет неприятный сюрприз. Настоящее. <США>. Союз смеха. Пристав, ну, Давай. Погнали. Союз смеха. Да-да-да. <свист> Смех. Именно он. Так. А. Давай заканчивайся. Ну, вы, вы поняли, короче, там была реклама, да? <смех> сука, я опять попал в ритм, по-моему, песни. <смех> да, так, ну это мы видели. Ла, да, уже наш ⁇ л, Женщин бить нельзя. Почему? Она же женщина. Это мизогиния. Нет, это мизогиния. Я не разделяю людей по гендеру. Я надираю за всем, кому надо. Если у меня такие Так переживает, тот может не пользоваться голосовым помощником. Если у него такие секретные, блядь, разговоры на кухне, что, не дай бог, там ученый из гугла послушает, то пошел он нахуй. Вот, вот моя позиция была бы, если бы я работал в гугле. Правильно. Да, что? пока пожалуйста. Да, хорошо. Это Пять минут. Скоро. Да, да. Вау! <музык> не за Лойс за Лойс базара нет я хочу чтобы и про меня сняли фильм Манч, понятно, ясно, манч, манч, кранч, кранч, манч, манч, кранч, кранч, погнали, сейчас. Ща. Ща подключусь. че Давай. Ну с тобой, Чука, покажи морду Чука. Три, давай, давай, давай. Ты что там отбитый, что ли, мужик? <музык> Я сегодня проходила тест на шизофрению. Ну так ради интереса. И первый вопрос: разговариваете ли вы с котом? Ёпта, да я с ним советую. Утро доброе, бля. Вечер добрый. С Рождеством, бля. С маслями. Ой, блин, я с да. Я понял, понял сейчас. Маша, я понял, твоя Маська. ты чего там тебе что такой Ля какой. Ля. Какой огромный кроль. Да? Маська. Надо нюхаешь что-то. Тихонько. Тихо, тихо, тихо. Все в порядке. Успокойся. Все хорошо. Слышь, что по пожилой. Спасибо. А Пожалуйста. Пожилой ты скоро будет стример, блин. Вон, 31 числа мне. 20, 27 годиков. Это ты, да? Ну ты силен. Ого, впечатляет о, Стоящий он с ложками и ручками. Он двигается. Еб, твою мамочку. Садись быстрее, мы подвезем. Oh, really? Давай в темпе в темпе. Да прям сюда давай. Садись, садись. Едем, едем, едем. Быстрее. Валим отсюда. Го-го-го. Лучший подписка, базаруня. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Пожалуйста, пожалуйста, за просмотр и на меня тоже подписывайтесь, да.